Так, всем привет, с вами я, Драг. это третье видео за сегодня. Короче, хочу сказать сразу, я так рад, волнуюсь, у нас скоро <смех> у меня соревнования по баскетболу. <смех> Очень продлятся они три дня, среди 9 десятого года. <смех> ну, не знаю... Буду скорее всего там тоже снимать, попрошу другом, чтобы взять камеру поснимали. После этого скорее всего все выложим на YouTube, <coughs> ну, я так надеюсь, потому что в принципе так-то все классно. Но сами подумайте, почему бы и нет, если мы <coughs> займем хоть какое-то место. Вообще. Я буду очень сильно стараться, надеюсь, все наши будут стараться, чтобы заполучить хоть, чтобы заполучить призовое место. Скорее всего, я не знаю, зачем я запустил, типа, как эфир, но... Сами знаете. Видео я сам не знаю, как называть, Ну, короче, мне вообще пофиг. Типа, ну, я не насчет соревнований. А теперь... Я надеюсь, что у меня команда будет хорошая. То есть, я уже знаю всех свою ком... почти всю свою команду. И там отличные люди, хочу сказать. Кстати, Данил, которого ловили, маньяк, он тоже со мной в команде. Да. И сейчас я рассказываю. Когда я... Мы играем на тренировке, нас все время стоят вместе, потому что у нас какое-то как... Знаете, вот, если ты занимаешься с чем-то другом, то у нас как... Такая же фигня, но мы очень стараемся, типа, произойти друг друга. Но по-дружески, потому что... Знаете, кто лучше, кто как обведет. Но получается, что, в принципе, точно непонятно. Если он... По сути, он быстрее меня, но если мы когда бегаем на скорость, то он меня может обогнать. А вот с ведением мяча у него, конечно, проблемы. И знаете, допустим, у нас у обоих одна такая есть фигня, что... Представим, мы вот так вот, смотрите. Вот, ведем мяч. Вот, левая, получается, правая хорошо ведет, а левая как-то вот так вот ведет. То есть разное ощущение видения именно. Не вот так, когда мы, ну, увидите. Ну, это все разное. Левая как-то вот так вот чисто делаешь, но левая, конечно, не такая, потому что мы правши. Поэтому, но в принципе, главное попадать в кольцо. Высоким лучше стоять под кольцом, особенно кто <coughs> еще не особо освоил технику вождения. Ну, не знаю, как по мне, мы вчера с другом, вечером, друг, вот, один недавно записался, Кирилл, который дал мне этот микрофон. И он сразу такой, типа, сразу перед соревнованиями пошел изучать правила баскетбола. Такой звонит, некий, проверь меня. Я такой, ну, давай. Такой, так, что такое фол? Ну, сначала он такой, а, вот это когда мяч покинул поле, то есть зоны поля. После этого, вот, я ему сегодня буду, скорее всего, показывать это на примере. Я объяснял правила трех секунд. Объяснял, но ну, там разные вещи, и нужно ему сегодня больше объяснить, чтобы... Гораздо лучше играть, а не так, как мы обычно. В основном мы играем, то есть командой, у которых сильные, то есть кто дольше меня ходит в основном. А в этот раз получается, что, во-первых, мы играем с девятым годом и будет классно. Проводиться соревнования будут в старом городе, в свободен. В принципе, не знаю, я там уже был, но прикольно будет посмотреть, как мы поиграем. Вот, но... Это уже, сразу говорю, связано не будет. Но играть мы должны. Ну что еще? В принципе, мы вот с Данилом не ссоримся, но почти. Вообще, нас мало будет кто... Ну, я знаю только, допустим... Будет два Данила, я, Кирилл и Арсений. Вот наша пятерка основная. А вот вроде бы один Данил вылетает, то что он заболел. А дальше я не могу сказать, кто. Вообще, в общем, вроде бы должно быть 11 человек. Не могу точно сказать. Типа две пятерки и один запасной. Или два. Вот, если поставят еще какого-то человека, с которым я хорошо работаю, это будет классно. Но если поставят 7, у которого не найду общий язык, нам придется как-то искать. В принципе. Ладно, допустим. Ну, сами понимаете, приходится. А сразу говорю, Резван занимается боксом, он не с нами. Вот. Типа он пытался. Мы, ну, мы во дворе любим погонять, конечно, и футбол, и хоккей, и баскетбол, и на самиках погонять, конечно, куда же без самиков. Ну, как-то вообще пофиг. И не знаю, надеюсь, мы выиграем, вот, но я надеюсь, что все из, моей, из нашей команды сделают все, чтобы выиграть, занять призовое место. Я не знаю, зачем я это говорю, ну ладно. но ладно. Ну сразу, потому что этот канал смотрит и Данил, и Кирилл, и Резван. Ну, прикол в том, что Резван уже уехал. Поэтому, ну не знаю, будет прикольно посмотреть, конечно. Но он уже уехал в Сочи. Поэтому он, скорее всего, будет снимать оттуда блог. Так что, блог заснимет оттуда. Посмотрим, как он ему там... И я тоже летом буду снимать блоги, скорее всего. То есть один, ну, с Данилом, скорее всего, или с Кириллом. Но летом они ко мне, кажется, будет гораздо реже. Потому что каждый из нас куда-то уедет. Но точно не могу сказать. Вот мы с Данилом э, и, скорее всего, с Кириллом поедем в баскетбольный лагерь. В городе, именно. После этого, ну... <coughs> Ну, вы знаете сами. Выкладывать я все буду, скорее всего, со разных городов. Вначале, а где-то ближе к августу, я буду выкладывать уже с разных городов. Потому что поеду по городам. Ну, пойдет. Давайте дальше. Что у нас еще есть? Если вы думаете... <coughs> это, это сразу говорю. Не мой микрофон? Вот он. Потому что мне его дал Кирилл. Но... В принципе, все классно, думаю Но Как по мне, вот Все у нас У нас есть все шансы выиграть И мы будем стараться, стараться и стараться Сегодня у нас тр последняя тренировка Перед этими соревнованиями Поэтому, скорее всего ну, не знаю вот первая такие тренировка перед этими соревнованиями, последние И буду на этой тренировке, мы должны вот прям выложиться на все. Ну, не в смысле, чтобы нам нужно отработать пасы, там, вождение мяча, потому что это все очень важно. Если мы не будем принимать друг друга пасы или плохо их ходовать, мы можем проиграть. Сегодня будем отрабатывать, повторять все правила. И работать, улучшать свои качества Точно не знаю, каким утром получается На дзюдо я вот пока эти соревнования идут, ходить не буду Потому, чтобы... потому что на соревнованиях мы можем бегать по несколько километров, по ми... несколько метров Точно не знаю, это смотря сколько тебя на поле будут выводить Вот, ну и все в принципе, надеюсь, знаете, мандараж такой пройдет более-менее, но это не первое соревнование, поэтому мандараж, мандража такого нету особенного, типа как в первый раз, ааа, что мне делать, вот, и поэтому, но если плохо, то есть... Кто-то может себя плохо чувствовать, то есть из-за мандаража. Но вообще, иногда, когда у тебя мандараж, то есть адреналин, это иногда вообще так классно. Ты знаешь, ты можешь разогнаться, прыгать вообще, ну, выше своих пределов. Сразу говорю, адреналин подскакивает, возможности повышены. Поэтому можно все в наших руках и все наш... у нас в руках и в нашей команде.